Всем привет, зрители подписчики моего канала, с вами Веном. Мы продолжаем прохождение игры Монтенблейд Огневым Мечом. И у нас на очереди миссия по отправке почты. По сути, это, я думаю, серия будет скорее такая прокачиваемая. прокачиваемая. Для прокачки она будет скорее предназначена, потому что я хочу получить новые уровни, хочу получить также репутацию среди московских воевод и различных князей. Ну, а для этого нужно выполнять их задания. Поэтому я буду сейчас скорее ездить постоянно, почту относить буду, постоянно убивать всяких убийц и прочие-прочие нехорошие вещи, короче, делать. Ну, как мне кажется, они такие прям маломальски полезные. Ну, на самом деле, это не сильно большая проблема. У меня очень много денег в моей казне, то есть около 9000. Отряд потребляет около 200 монет за неделю, так что, я думаю, можно очень долго выполнять эти задания, вполне без проблем. Так, ну давайте въезжаем в этот город, заезжаем к этому правителю, Аргунбею, я отдаю ему, в общем-то, письмо. Так, правда, дай посмотреть, ого-го, ого, все отлично, у нас отношения еще улучшаются с Никитой... А Даевским у нас уже десяточка, ну, конечно, это десяточка, вообще ни о чем, это очень все равно мало. Но, по крайней мере, я прокачиваюсь, по крайней мере, увеличиваю свой уровень, по крайней мере, увеличиваю репутацию среди этих местных князей. Это все равно очень большой плюс. К тому же, особо много времени я на это не трачу, потому что, в принципе, здание здесь поблизости. Так, Федор Волконский, так, ага, в Брянске, ну, окей, поехали, Погнали. Где у нас Брянск? Крепость Брянска. Она должна быть... Она должна быть недалеко. Ну, вообще прекрасно. Погнали. Погнали, погнали. Поехали, поехали. У нас уже, кстати, все есть спутники, которые мне нужны. Конечно, они пока не обучены и не обмундированы как следует. Но это будет у нас только будущих серий, серии, потому что надо денег очень много. Около, наверное, 100 тысяч, чтобы прям одеть прям очень хорошо. Рад снова видеть тебя, а Персик. но ну, я тебя тоже очень рад. дай ка посмотреть. Ого. Так, зданий нет никаких. Не прочь выполнить. Нет никаких. Ну, очень жаль. Так, в таком случае давайте-ка я выясню, где у нас... Князь Андрей Хованский. И где у нас атаман Павел Нескочихин. Ну, Нескочихин. Атаман... Интересно, это вообще... Получается, Московского царства, что ли? Так, ага. Я хочу выяснить, где Низкочихин. Да, Низкочихин, кстати, это в Московском царстве. В Медзельском замке он сидит. А тогда где у нас э, Хаванский, Хованыч? Он сейчас в СКОВИ. Короче, понятно, это у нас где-то на фронте они все. Псков, это вот здесь, Медзельский замок, это должно быть, да, тоже недалеко. Ну, поехали тогда по... в сторону Пскова. Я, наверное, грабить никого не буду в вот этот раз. Проедем спокойно по этим землям. Так, тут разве что патруль какой-то мешается, но ну, и хрен с ним, они все равно даже не нападают на нас. Опа, а тут что? А, это стрельцы. Ну окей. В Псков мы заезжаем. Что ж, Андрей Хованский оказался на месте. Ну что ж, Андрей Холландский, вот твои деньги, так, мне он дает мои деньги, и, в общем-то, я оказываюсь при своих деньгах. Неприятное правило состоит в том, что я должен немалую сумму денег одному из торговцев здесь, в Пскове. Конечно, у меня нет ни малейшего желания платить, но этот болтливый дурак поднял ужасающую, <фиф> ужасную шумиху. Он даже имел наглость прийти и угрожать мне, что напишет жалобу на меня торговым гильдиям и банкиром. Он же разрушит мою репутацию, короче, мне нужен доверенный человек, чтобы его убить. Ну да, в общем-то, давайте-ка я выполню это задание. Дополнительные мне опыт, деньги не будет лишними. Ну и мы, в общем-то, нападаем на этого чувачка. Он уже даже бежит на меня со своей сабелькой. Ну, я не знаю, что ты это сделаешь со своей сабелькой, потому что мне только предстоит один сделать выстрел. И это было очень легко. Да, отношения ухудшились, я получаю зато опыт, и я получу сейчас еще денежки. Что просто прекрасно. Так, я слышал, что ты избавился от этого назойного торговца, который так мне досаждал. Смотрю, ты не боишься заморать ручки, а? Это, конечно, я в людях ценю. Вот награда. Помни, персик, держись меня, и ты, долг... и ты далеко пойдешь, очень далеко. Ну да, конечно, Хаванич. Хаванич, я знаю тебя, ты, конечно, молодец. Я, короче, буду тебя держаться, потому что ты такой мудила. Ладно, я хочу получить какое-то еще поручение. Нет никаких поручений. Но очень жаль. А, кстати, вот интересно, с ним отношения у меня пока нейтральные, да, до сих пор? Хотя у нас там уже, по-моему, двенашка. Да, до сих пор безразличия. Вот надо интересно, сколько прокачать, чтобы, наконец, появилось какое-то положительное отношение. Там, наверное, надо где-то 20 хотя бы. Посетитель кабака есть, посредник. Кстати, у меня, по-моему, кто-то был, если не ошибаюсь. А, нет, нет, никого. В таком случае до свидания. Едем давайте в сторону сланцев. Тут кто-то смотрю такую деревню. Так, пан начальник, я лекар, и не могу спокойно смотреть, как ты позволяешь совершать хладнокровное убийства. Будем ластивее к простым людям. Ну, ладно, я надеюсь, такого больше не будет. А, сланцы под напоенным. Ну там, небось, уже и так разграбили эту деревню, да? Да, она уже разграбленная, так что. Ничего особенного. Едем тогда в мягзельский замок, потому что там у нас находится еще следующий командующие, который нам нужен. А так, так, так, так, я не, так не успел посмотреть, кто там был, но уже его здесь нету. Семен Урусов, да? Нискочихин мне нужен, Нискочихин, он как раз таки и дерется сейчас со шведами. Дождемся их окончания драки. Так, они вроде уже под... А, нет, они не подрались еще. Ага, уехал. Так, Семену Русов задание есть? Нету задания? Нет никакого поручения. Ну тогда до свидания. А вот Нескочихин мне прямо сейчас нужен. иди сюда. Рад тебя снова видеть. Персик, я тебя тоже рад видеть. Дело сделано. Ну что ж, я неплохо повеселился. Три деревни лежат в руинах, так что посылай победную реляцию царю, а мне расскажи, что обещал. Вот и славно, будь прокляты, эти пер... э, Персики. Поляки, Нет на них Ивана Сусанина. Ну, а тот человек, что тебе нужен, живет в селении Тракая. Он бывший казачий старшины по имени Герасим Евангелик. Ну, да, это, конечно, классно, но я бы хотел еще здания другие повыполнять. Отлично. Письмо. Что-то еще, может быть? Нет никаких больше поручений. Ну, ладно, в таком случае я поехал. Я поехал куда? Ну, кстати, Герасим Ев... Евангелик можно выполнять вообще хоть сколько эти задания. Это вот, кстати, основной сюжет как раз таки идет у нас. Тайны царские. Там получается, по-моему, что ли, 9 этапов заданий. И, соответственно, э -э, эти задания можно выполнять хоть сколько. Хоть можно выполнять там полгода игровых. И, -и, и вообще без проблем. Но вот почтальон. Да, я почтальон сейчас прям выполню. Хочу дальше качать отношения. Отношения, конечно, качать очень долго, очень муторно, но зато рано или поздно я получу достаточно много репутации среди местных князей, которые потом мне очень-очень хорошо помогут в будущем. Плюс к тому же я сам получу опыт дополнительный, который мне нужен для моего двуручного просто гигантского меча, которым буду рубать всех на две части. Ну пока, к сожалению, этот... Вау, кстати, нифига, сколько здесь всех вас? А кто мне нужен? Ну, давайте я со всеми поговорю. Князь Семен Прозоровский. Так, у тебя есть задание? Да, есть задание, хорошо. Борис Пушкин, здоровенький, у тебя есть задание? Нет, это задание, тогда иди к черту. Так, Федор Хворостинин. А, вот тебе письмо. Так, дай-ка посмотреть, отлично. Так, ага, возможно, ты знаешь, что мне принадлежит деревня Ефремова. Конечно, я знаю об этом. У тебя, может, есть еще поручение? Нет? Ну, тогда в таком случае до свидания. Алексей Друбецкой, задание... Так, вторусы у меня... Сп... Ой, нет, нет, нет. Смотри, люблю. До свидания, короче, извини. Кстати, нифига у меня с ним отношения, Симпатия. Может быть, поручение есть какое-то? Чё, к чему у меня такое отношение с ним? Я до этого что-то так много выполнял? Ну, видимо, так. Так, мне нужно отправить весточку атамана на уму Васильева. Должно быть он в Черкаске. Ну, да, мне, конечно, там побываю я. Я-ка в Черкаске черкасский в Черкаски что-то я путаю блин <small Hostia> уже просто какие-то слова на словах блин так Семен Рахманин короче ничего нету ну Алексей Михайлович здоровенький Булы как дела есть у тебя задание камни так в походах мне постречался Степан Разин да ты что не каждый рискнет упомянуть это имя в моем присутствии даже не знаю наградить тебя или за смелость или наказать за дерзость Ладно, я удовлетворю твое любопытство, но слушай внимательно, потому что я больше не буду говорить об этом. Говорят, на данный взбунтовался один из казачьих атаманов. Как его там? Э, стенька Оразин, что ли? Жду его в московском Креме с нетерпением, в кандалах, само собой. Мы, романовые законные наследники шапки Мономаха, а тем бунтовщикам, что против нас выступать надумали, бесить на дыбе да вертеться на кровавом колесе. Так что если ну, ты с ним, с ним связался по глупости, Аль, недоумению, лучше тут же ступая в тайный приказ, да все расскажи как на, дух, на духу, иначе худо будет. А, ну, я, в общем-то, не для этого тебя спросил это, ну ладно, <таких> <lawn noise> так и быть. Я пойду отсюда, и, в общем-то, не буду больше приходить к тебе, Алексей. Так, я пока что зайду, давайте-ка, в кабачок, а тут у нас посетитель кабака, ну... Подраться с ним можно. Кстати, интересно, сколько опыта дают. Я уже забыл. Сейчас давайте-ка еще получу опыт. Сколько, интересно, мне дадут за эту драку. Опять какой-то старикан. Ну, нет, в этот раз уже прям не старикан, а такой а, добротный мужичок. Может, даже драться научился. Но, по-моему, нет. Он дерется точно так же ужасно, как дрался его дедушка. Его папа, его дедушка. Да, блин, его фиг ударишь, он так бегает вокруг. Да умри ты, чертов засранец. На тебя, сукинс. Четыре опыта, серьезно, всего-навсего. Ну, это совсем мало денег, это не серьезно. Конечно, я этим заниматься больше не буду. Это бессмысленная потеря времени. Так, доспехи, кстати, какие здесь у вас есть? Ну, доспехи точно такие же, как у меня. Ну, то есть даже хуже, поэтому ничего я не потерял здесь, не купив доспехи. Кстати, есть неплохие перчатки, но у меня, блин, уже деньги кончаются, так что нет. Я перчатки брать не буду. Надо еще денег поднакопить будет как-нибудь. Пока мы едем в сторону... Да, мы едем. Тут у меня целая куча заданий надавали, да? Ефремово, вот где это находится? Деревня. А, Ефремово, а ага, я вижу, поехали туда. Поехали. Погнали, поехали, погнали. Так, сохранимся и поехали в Ефремово. Что тут у нас? Собираем налоги, которые причитаются и нашему владыке. Так, игнорируем местных жителей и дальше собираем налоги. Если они взбунтуются, то мы встретим их просто ураганным огнем, потому что у меня достаточно много уже и пехоты, и стрелков, так что давайте, ребята, налоги и спокойно живите дальше в своей деревушке. А я получу за это свои деньги. Кровавые деньги, да, там как... Ну, не, кровавые деньги это вообще -то про другое, но, в общем-то, да, деревню мы благополучно обокрали, и давайте возвращаемся в Москву, наверное. Кстати, тут Жак де Клермон ездит. Интересно, что будет с ним поговорить, что он скажет такого интересного. Блин, да его хрен догонишь. «Прошу меня простить, мой друг, но сейчас я занят». А, ну окей, ясно, с тобой больше нельзя поговорить. Едем в Москву тогда. Гоним давайте в этот город. А, можно было, в принципе, письмо сначала отнести. Ну ладно, я просто думаю, наверное, сейчас... Ага, окей, тут никого не оказалось, они все уже разъехались, видимо. Куда-то в поход угнали. Причем они угнали, похоже, довольно давно, потому что следов я здесь даже не вижу. А по идее, следы должны были по-любому остаться. Так, почтальон в Черкаске. Ну-ка, Черкасск, где у нас это у нас получается? Ох, как далеко. Ну, а едем тогда давайте-ка в Черкаск. Хотя, можно было бы сначала в другое место съездить. Ну, да ладно. Поехали в Черкаск. Все-таки, как-никак, будем выполнять задание вот таким образом, чтобы не перескакивать с одного на другое, а ехать прям, ну, выполнять то, что прям нужно, что ли, так сказать, в первую очередь. Так, Карлсон здесь есть, но с Карлсоном мы общаться не будем. А, так, так, так, так, так. Но можно потом как-нибудь будет всех даже персонажей набрать абсолютно, но это надо... Это надо иметь уже хорошее лидерство. Хоро... Хорошие лидерские качества, которых пока у меня, к сожалению, нету. Так что это если и будет, то очень не скоро всех персонажей, ну то есть как можно больше персонажей набрать. Так у них там будут взаимоотношения плохие, они будут между собой цапаться, и в общем-то ничего хорошего за это не получится. Кстати, Наум Васильев-то здесь вообще-то, надо было с ним поговорить, что-то поехал куда-то дальше. Так, Наум Васильев, здоровенький булы, меня зовут Персик, я тебе передаю письмо. Ох ты, отлично, так все, никаких поручений нет, тогда в таком случае до свидания. А, как-как-как, как-как-как... Выборг. А Выборг у нас где? Выборг у нас в другом конце карты. Вообще прям в противоположном совершенно конце карты. Да, короче, гнать до него довольно далеко. <как> Мягко говоря. Ну, поехали, поехали. Нечего нам больше делать. Я просто тут всю сейчас... Всю хотел сказать калерадию. Всю просто... Восточную Европу объезжу, чтобы выполнить все эти задания. Но зато, по крайней мере, у меня больше проблем с этим никаких не будет. И. О, кстати, кто там? Нифига себе, с 30 тайного приказа 23 человека в своем отряде имеет тут жестко. Так, ну-ка, Борис, хочешь мне задание дать? Да, хочешь дать крепость Брянск. Да блин, крепость Брянск, я там недавно совсем был. Черт тебя дери! Ладно, посещу, посещу кабак, но здесь у нас наемные стрелки. Вообще, можно было бы немножко даже убрать солдат. Например, старожил можно точно убрать, потому что он, во-первых, жрет много, во-вторых, такой, коник, который мне нафиг не нужен. Распускаю его. Так, можно еще кого убрать, например, бунтаря можно убрать. Кстати, цепиши и федот у нас раскачались, поэтому цепиши сейчас мы что-нибудь качнем. Так, давай-ка свои навыки мне покажи. Чего у него больше всего пока вот по вот этому всем прокачан, скажем, но уровнем это. Так, тогда давай-ка зоркости добавим, плюс добавим силушки богатырской, будешь у нас драться, тоже хорошо. Ну, вот, что я тебе дать, ну, наверное, давай-ка одноручное оружие. Да. Так, Фидот, Скажи о своих навыках, что у тебя. А, у него, кстати, тоже зоркость, что ли, да? А -а -а -а -а. Вот это зря я сделал, да. Надо было посмотреть. Так, ну, поиск пути, тактику можно ему добавить, да? Тактики, по-моему, ни у кого нету, даже у Елисея нету, да? Да, да. Да, у него по нулям, но у него там, по сути, только одна характеристика раскачана. Так что, Федот, так и будешь у нас еще и тактиком. Качаем тебе тактику. А, качаем. Интеллект нужен, да? Еще тактику добавим. Отлично. Угу. Ну и все. А вот, кстати, интересно, а что вообще дает тактика? Посмотреть. Каждый четный уровень этого навыка повышает начальное преимущество в бою на один. Преимущество на один повышает? В смысле, а что это дает по факту? Не дает мне плюс одного человека в отряде, ничего мне не дает, по сути. А только вот какое-то непонятное преимущество в начале раунда, ну, в начале битвы. То есть, это как боевой дух, по сути, если так перечитать правильно. Наверное. Ладно, Ганс фон Кениксмарк мне нужен. Кениксмарк. Так, здоровенький Карл Левенгаупт. Ну, я, в общем-то, еще один на нашу голову наемник. Ну, это я не наемник, ладно уж. Мне просто надо узнать, где находится ваш э, не командующий, а один из ваших воевод Кениксмарк. Он ну, сейчас в да, ну отлично тогда, давай-ка я поехал в Выборг, так и быть тогда без проблем, заезжаем в Выборг, ага, в Выборге никого нету, что-то меня, мне кажется, обманули немного, немножко меня решили обмануть, мягко говоря, так, ну путник мне не требуется, а, ну он только что выехал, окей, тогда за ним, я Персик, здоровенький, рад тебя видеть, я тебя тоже рад видеть, вот твое письмо, о, да, да, спасибо, Персик, ну ладно, все, я уезжаю, о, еду я, наверное, давайте-ка Псков, например, хотя не знаю даже. Так, крепость Брянск еще мне надо заехать. А где крепость Брянска? Она где-то в центре была. Ой, она далековато. Ну да, ехать надо снова туда. По пути можно, в принципе, заехать, например, в Смоленск или Псков, чтобы взять, может, еще же одно задание какое-нибудь. Ох, дезертиров сколько! Ох! Ну, блин, они... Не, они не быстрые, они не быстрые, нифига. Просто вот из-за того, что я в лесу где-то, вот я их сейчас найти, наверное, даже и не смогу. Так, что-то куда-то камера у меня ушла. Куда камера-то ушла? Камера, что, все, типа, сказала? Граница карты? В общем, не буду тебе ничего показывать. Нет, нет, идите сюда, сукины дети, я вас догоню. Я вас догоню даже за границей карты, я вас догоню и убью. Так, давай-ка, иди сюда, ублюдок. Пехота в атаку. Конец в атаку. рано. конницы никакой нету. Не, не, кстати, подождите-ка. Пехота в атаку. У меня уже появились пикинеры, поэтому нет смысла идти в атаку особо. Стойте здесь вот. Защищайте наших стрелков. А я попытаюсь с ними расправиться с расстояния. Так. Иди сюда, сукин сын. Ч, ты хочешь со мной подраться? Плохая идея. Очень плохая идея. Так, а ты что, Смеленький. Смеленький, иди сюда. Иди сюда. Получил по своим щам. Взял, уехал. Стоять. Это было опасно. Я немного заехал далеко. Все, умирай давай. 48 опыта мне дали. Хорош. За одно убийство этого бомжа. 48 опыта. Так, там еще кто-то убегает, но я его не догоню. Наверное, сейчас его застрелят даже мои солдаты. Давайте, порадуйте меня хорошей стрельбой. Убейте его. Ладно, можете ей и не убивать. <смех> Готовченко, 12 еще опыта сверху. Они все были убиты, а мы получили еще и стрельцов тайного приказа, пикинеры и мушкетеры. Ну, давайте я возьму вас, в принципе. Я не против. Потому что хорошие солдаты мне никогда не будут лишними. И давайте едем дальше. Пользуясь случаем, хочу сказать, что Елисей отличный парень. Он не кичится знатностью своего рода, как некоторые. И всегда готов помочь товарищу. Жаль, что он избрал воинскую стезю из него получился бы отличный лекарь. Вот и хорошо. Блин, отличная фраза просто. Вот и хорошо. Так, кстати, бегущие враги их можно догнать? Нет, кстати, не догоним их. Ради прикола думал, вообще догнать их и добить, просто добить, да и загнобить, чтобы эти сукины дети знали, где их место. Ладно, едем в сторону Курска, да? Там вот крепость Брянская где-то была. Здесь у нас еще... Блин, кстати, был какой-то командующий, который проезжал мимо. Можно было с ним поболтать. Смоленск. Сарабун, кстати, получает еще и новый уровень. Сарабун, ну-ка иди-ка сюда. Давай-ка я посмотрю на твои навыки. У него получается очень много интеллекта. У него довольно хорошо уже прокачанная хирургия, перевязка ран. Давайте я ему еще кучну интеллекта и сделаю... Так, уровень. Каждый новый уровень этого навыка восстанавливает у героя 5% здоровья, потерянного при выполнении задания. Давайте-ка дадим ему хирурги, во-первых. Во-вторых. В принципе, конечно же, перевязку рад, потому что восстановление будет быстрее. Вообще все будет классно. Ну и одноручное оружие качну. Ладно. Погнали дальше. В Смоленск. По пути как раз. Тут у нас должен кто-то быть, никого нету. Очень жаль. Ну, а... О, кстати, крестьянин. Так, что такое? Да, вот бандиты, шип в подпругу, засели у нас в деревне мучители. Почему бы не обратились к своему хозяину? Доходила к своему хозяину, он сукин сын, не хочет нам помогать. Отлично, тогда ты да где твоя деревня, у... Упырь? Храни тебя бог, господин. Деревня наша зовется Упыри... Не, поныри. Вот она, совсем недалеко. Ну, окей. Поехали в, в, в, в Пунери, совсем недалеко. Где она, блин? Вон она. Ну, немножко не по пути, но ладно, я заеду, так и быть помогу вам, беднягам. Атакуем разбойников, этих ублюдков. И давайте пехоту нашу располагаем где-нибудь поблизости. А, конечно, стрелки же ведут огонь тем временем. Вот у этих засранцев тоже есть, да, мушкеты, так что осторожненько. О, кстати, какое попадание великолепное. А, блин, как-нибудь постройтесь, что ли, в несколько рядов, 4 ряда. Сформируйтесь, прям сгруппируйтесь, чтобы вас не атаковали. Так, в голову еще попадание. Ну и давайте в атаку. Мочите козлов. Мочи козлов, мочи козлов. Готовченько. да Просто опыт сыпется прямо мне в карманы. Отлично. Мы освободили деревню. Плюс, ну, конечно, погибло несколько человек, но я только что недавно набирал из пленников. Так что все вообще отлично. Деревня у нас уже 8 отношений, кстати. Купить можно припасы у Отлично, ничего нет. Тогда продам давайте все вот этот весь мусор, который у меня был. Забирайте его. Двуручный меч, конечно, оставляю свой, легендарный. Который пока до сих пор мне и так и я не смогу его использовать. Ладно, в пути давайте в Курск. Едем сюда. Никого нету, очень жаль. Едем тогда в Брянск уже напрямую. Я задумался, может, кого-нибудь здесь еще найдем. Но нет. И здесь никого нет. Нет, есть Семен Русов. Ну что ж, здоровенький булы, у тебя есть задание. Да, есть задание, крепость Измаил. Ну так и быть, я выполню. Кстати, у меня что-то с ним отношение какое-то фиговое. Федор Волконский, здоровенький, вот твое письмо. дай посмотреть, ого, и вправду. Так, хорошо, хорошо, еще дополнительно улучшаются наши отношения. Появляется новое задание, почтальон уже в крепость Измаил. Ого. Нифига, куда ехать надо, ну да. Это очень далеко. Измаил-то, блин, на берегу, можно сказать, так, Черного моря практически. Далековато путь мы держим. Ну что ж, солдаты, давайте-ка проедем даже этот путь очень далекий. Потому что ничего нам больше делать. Да и, в принципе, я смотрю, у нас сейчас отряд вполне хорошо выглядит уже. Очень много, так сказать, приятных персонажей, которые очень хорошо лечат нас, хорошо дерутся и прочие-прочие вещи делают приятные. Просто великолепно, я сказал бы я так. Так что все великолепно, все отлично. Давайте-ка мы едем дальше. Тут татарские налетчики, какие-то э, бунтари. Давайте поможем, короче, нашим солдатам. Держите здесь позицию, не надо ехать никуда. У меня, кстати, конница имеется под контролем. И пехота. Давайте все за мной. Пехота расположится пускай здесь. Ну, а конница, конечно, за мной давайте. Сейчас мы их атакуем. Внезапной атакой. Отъедем подальше. Так, вы это осторожнее там, не тупите. Потому что хоть вы и не мои солдаты, но я за вас имею честь командовать. Я не хочу иметь дополнительных потерь. Так, вахнулся. Видимо. Ох, в голову просто семерочка залетела. Давайте, хе. Рубим этих бомжей, сукиных детей. В атаку, в атаку. По славу Запорожья. Блин, что-то не умер. Наши союзники. Просто их рубим, давайте рубим на салат. Салат из бичей сукных, идите сюда. Что ты там под ногами у меня делаешь, Непотребства какие-то. Хорош. Догоняйте этих сволочей, морозей, Рубите их на части. Порадуйте меня, моего, меня как командующего вами. Ты что? Еще вздумал на меня поднимать руку. Халоп. Да, отлично. Битва была. <тих> Битва была изи. Я еще при этом повысил немножко опыта. Спасибо за помощь, господин. Да не за что. Дайте мне главное этих бичуганов. Я их продам в ближайшем. В ближайшем порту, скажем так, османским торговцам. Так. Кстати, кстати, кстати, мне интересует один вопрос, сколько у меня опыта осталось, ну немного совсем, немного еще, буквально чуть ток подкачнуть и можно будет уже все сказать, я имею следующий уровень, но это еще только следующий уровень, а надо будет еще один уровень качнуть, чтобы я наконец все сказал бы, что наконец-то у меня есть то, ради чего я качался, кстати, тут есть обоз, я хочу с ним повоевать. Сейчас мы на этом и закончим серию, как я с ними повою. А, они, кстати, еще и боятся меня. Вот это вот, конечно, лохи. Сюда. А, на них еще и сейчас нападут. О, прекрасно. Идите-ка сюда. Мы сейчас вас всех вместе зажмем. Тут. Так, кавалерия за мной. Пехота, конечно же. Стойте вот здесь. Держите позицию, потому что все-таки у них там, по-моему, есть кавалерия. Да, у них есть профессиональная кавалерия. Мы сейчас, в принципе, встретим на расстоянии. Вы сильно это не бойтесь. Так, держите позицию. Конец в атаку. А... Блин, конец в атаку, я сказал. А, блин, я, кстати, дал приказ вообще пехоте, блин. Они... Да, не они свои... они своим стрелкам, а пехоте дал приказ. Так, ну ладно. Сейчас все равно мы их всех убьем. Ну давайте в атаку. Рубить их. Да, что мне кажется, плохая была тактика атаковать алибардистов сейчас меня еще зат затыкают, блин да, немножко опасно было конь, конь, где мой конь? иди сюда, иди сюда, иди сюда отлично что там творишь, сукин сын, а ну-ка. Ну да, все кавалерию, конечно, порубали, но вообще конечно, кавалерия не моя. А кавалерия запорожская, так что я не сильно уж обеспокоен этим фактом, что она вся была уничтожена. но немножко неприятно, что я не выполнил свое задание как следует. Но все равно опыт я получил. Хоть и много хп потерял, но... В общем-то, сражение выиграно, По факту. Там еще какие-то остались, смотрю, кавалеристы. Не все были убиты. Алибордисты. Ну, кстати, очень больно, они не бьют, да? Вот смотрите, у меня хп уже почти полностью все, они выбили. Хотя, по сути, это... У меня броник-то максимально вообще почти возможный, который можно только купить. Не совсем максимально, но прям... Очень добротный у меня броник. Можно еще крылатого гусару купить броню, Она там вообще какая-то запредельная, но... Этого должно хватать, чтобы отражать удары их. Ну и все равно этого не хватает. Все, победа. Один человек у меня ранен, но у союзников, конечно, потери получились больше. Спасибо за помощь. У нас отношения увеличиваются. Я захватываю еще бомжей. Хорошо. Захватываю также еще какие-то у них товары, смотрю. Ну, в общем-то, все отлично. Господин, чувствую себя здоровым и полной силой. Сарабун только что вставил мне... Точнее, не вставил. Вставил мне пиявок. Это лекарь заслуживает. Почет и уважение. Тот бальзам, который он приложил к моим ранам после боя, вылечил я за какие-то пару дней. Я рад, что в нашем отряде есть этот ученый человек. Вот и хорошо. Ну, короче, да, вставил он ему. Прекрасно ему понравился. Надеюсь, тебе понравится и другое, что он тебе вставит. А пока давайте-ка едем дальше. В Измаил, как я и хотел. Уже как раз-таки мы оказались совсем рядом. И заезжаем в Рузады Давле... Давлетшие. Так, говори быстро. Вот твое письмо. Правда, спасибо тебе. До свидания. Я еду дальше. Я еду обратно. Возвращаюсь в Московское царство. Тем временем давайте посмотрим, что вообще тут у нас есть. Бойох Федор Хворостинин мне должен еще дать награду мою. Мы... Ну ладно, пока что с этой наградой мы повременим. Мне нужно продать все, что я тут успел наворовать, скажем так. В Курс мы заезжаем сейчас. Так, тут вот, дезертировано, мы их явно не догоним. Так что просто заезжаем в город. Так, торговая площадь. Берите, ребята. Мусор тут у меня есть какой-то. Как раз, мне кажется, вам подойдет. Ну, а Мич-то, конечно, не мусор. Давайте различным товаром. О, да, нифига, у него ни черта почти нет, кроме всяких товаров, которые я, наверное, когда-то наворовал в деревне, блин. Привозил тут недалеко, они, видимо, продают, продают, и у них, получается, теперь все товары из деревни, блин, вообще не осталось продуктов. Так. Может быть, в Киев съездим? Можно было посмотреть бы на Киев, что это вообще за город, как его здесь архитектуру сделали в игре. Наемный на Нет, пожалуй, я никого здесь брать не буду крепость. О, пани Марина. Так, ну нет, это какая-то пани, которую я вообще ни разу не видел. Она, конечно же, тоже меня ни разу не видел. Говорит, до свидания. Прогуляемся по улочкам местным. Итак, что у нас из себя представляет Киев? Ну, Киев, это, как мы видим, такой крупный город с хатами, характерными для Украины. Хотя хаты обычно, по-моему, были соломинными крышами, но тут они уже такие более облагороженные, да? Возможно, так и было. И в центре Киева имеются даже двухэтажные дома, имеется видимо ратуша, много всякого интересного, даже какой-то там храм православный, как мы видим, ну по-моему православный, ну да, по-любому. Ладно, в таком случае давайте-ка дальше едем. <смех> ну, вроде как все посмотрели, так что я не знаю, что еще смотреть в Киеве. Ну, это на самом деле обычный город. Наверное, там если смотреть на все города в игре, то они между собой похожи чем-то и не особо отличаются. Ладно. Я думаю, на этом закончим. Давайте-ка серию, потому что и так уже достаточно много снимал. Надеюсь, она вам понравилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на мой канал. С вами был Лена. Всем пока, удачи!